не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря аннейромантке Карине Тиль Ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать Стар. Я говорю правду. Что осталось с девушкой? Ах, ее знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива! Клянусь тебе! Что осталось с девушкой? Ах, я знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива, клянусь тебе. Что с Дудо? Не знаю, твою мать. Пропал. Как в воду канул. Скажи что-нибудь еще. Я сказал все, что знаю. Все. Ты обидел девушку, которую я ищу. <свот> и пытал ее друга она напала на меня я защищался умоляю тебя я уже получил свое пощади прошу я тебе скажу в чем дело я ищу эту девушку она мне как дочь Я просто не могу это так оставить. Нет! Если ты закончил свои дела, время отблагодарить его величество. Родовид ждать не любит, а? Не любит. Пойдешь с нами. Корабль его королевского величества Оксенфурт Тритогор, жемчужина риданского флота. Сейчас, правда, выведен из эскадры. Красивый корабль. Оставишь здесь оружие, потом поднимешься на палубу. За мной. Этот корабль был построен на пожертвование дворяна. Женщины самых знатных родов отдали на него свои украшения. Во внезапном патриотическом порыве? Бездомный бродяга не поймет, что такое любовь к отчизне. Ты. Чего ты хочешь от меня, король? Ты никогда не любил лишних слов. Я хочу, чтобы ты нашел мне Филиппу Эйльхард. свое время я приказал выколоть ей глаза, но слепота ей, кажется, не мешает. Мои охотники. И обнаружили что госпожа эльхард прибывает в убежище к востоку от аксанфорта вход в укрытие она защитила чарами значит внутрь пройти непросто но ты сможешь я знаю приведи мне живой филиппа эльхард чего здесь нужно? Подозреваю, что она пытается связаться с давними подругами и восстановить ложь. Быть может, хочет меня отомстить. Госпожа Эйрихард очень упорна. я вспоминаю уроки, которые она мне давала, когда я был ребенком. Я помню ее. Помню наказание, которые она мне назначала. В своей жестокости она всегда была последовательна и терпелена. Я выколол ей глаза... Но она все еще очень опасна, поэтому будь осторожен. Раз уж Филиппа скрывается, пользуясь магией, отправь за ней чародеев. Я согласился восстановить капитал. И какая мне от этого польза? Чародеи рядом со мной, убожество и трусы. Куда им-то Эйхард, или Мэригольд? В твоем распоряжении есть охотники на колдунь. Ты лучший охотник на колдунь. Это уже доказано. Это ты сорвал заговор шала де Танцервиль и Филиппы Эйхарт. Я хочу, чтобы ты закончил мачеха. Отправляйся в город и приведи мне Филиппу Эйхарт. Вот твое оружие. Спасибо. В жизни не видел лучшей стали. Из отказной клинок, а? Дело в руке, а не в стали. Я извиняюсь. Ведьмак Геральт из Риви. Да, в чем дело? Для тебя послание... От кого? Прочитай, узнаешь. Наверное, это от Трис, нужно ее найти. I got two. Чести, там, пока я дела, не потерял еще, терпение четырех наших вытащили ранеными уже на трупов там еще. Срать ехать. Какие-то проблемы? Одна, сука, сплошная проблема. Ну а тебе-то что? Ты еще кто? Я решение твоих проблем. Меня прислал Родовит. А, так мы тебя ждали. Не вижу особой радости. А чего ты хотел? Мы сделали половину дела, а вся слава достанется тебе. Говорят, вы не могли попасть внутрь. До вчерашнего дня. А потом нашли вот это. Вроде ничего особенного. Но сила в нем огромная. Он открывает вход. Прекрасно, позволь я это заберу. На, подавись. Что там внутри? Да чего только не! Это древнее эльфское святилище. И ведьма Эльхард над ним тоже поработала. Видишь, эти угодили в магическую ловушку, а потом на них напали чудовища. Едва ноги унесли. А мы еще остались, твои люди? Вошло туда больше дюжины. А вышли только эти. Остальные, надо думать, мертвые. Думаешь, Филиппа все еще внутри? Мы не знаем. Но была там, это наверняка С чего такая уверенность? Мы охотимся за ней с лог Муины Мало было вырвать ей глаза Радовид должен был ее на месте прикончить А так она превратилась в сову и сбежала Через Каэдвен, Риданию И в конце концов оказалась здесь Ну, посмотрим, где там Филиппа. Не думай, что мы туда полезем за твоим трупом. Как думаешь, найдет он что-нибудь? Это Трубака. Дай им жить! должен быть механизм, опирающий дверь. Не хватает одной пучки. следовало ожидать. Активирую. Отличное убежище для совы. Здесь не закончился. Портал уж сокрасно. Охотники на ведьм. И охотники на ведьм копались. Работает, кто бы мог подумать. Ненавижу порталы, от них все на переворачивается. Нахер, как и следователь. Я не любят такие места. Хочется его включить. Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Подходи. Убери, пока не поранился. Постой! Ты что, ты ведьмак? Это ж тебе король обещал прислать! Вроде того. Теперь-то ты понял, что тут опасно? Ждал бы лучше наверху с остальными. Ни за что! Эти трусы сбежали, едва завидев чудовищ. Но я покрепче буду. И потом тут такое должно произойти. Я узнаю, что именно и Родовит это оценит. Он возвысит меня, а может, и медаль даст. Ладно, давай выведем тебя отсюда. Я уже сказал, ни за что. А кроме того, я выломал элемент питания у телепорта. Придется ждать, пока за нами придут. Никто за нами не придет. Дай мне кристалл, и я выведу нас отсюда. Там же чудовище. Я тебя защищу. А если не сможешь? Некогда спорить. Давай кристалл. Через мой труп. Как скажешь. Вечный да, огонь! Ладно, хватит, отдам я тебе кристалл. Осторонье. Еще один неработающий портал. Элемента питания нет. Может, накером приглянулся? Thank yeah. you. Пара Скромный, но все-таки дом. Агафи Филиппа всегда носила такие на шее. Только почему они в крови? Она с кем-то дралась? Или использовала их в своих экспериментах? Виски. Сожжены почти до дотла. Ничего не разобрать. Мегаскоп плавился. Весь в копоте. Вот какие-то кристаллы уцелели. стал из мегаскопа. добавить. Ты жив? Нашел что-нибудь? Сожженные бумаги, гнездо накеров, крыс. Ничего интересного. Что-то мне не верится. Это твои проблемы. Ты ошибаешься. Схватить его! Сука, Это корабль его королевского величества Родовида V, короля Редании, Что ты здесь ищешь? Я хочу увидеться с королем по делу Филиппы Эйхарт. Раз так, иди за мной, только без резких движений. Я за тобой слежу. Ведьмак, есть успехи. Ты нашел Эйхарт. Нет, в убежище ее не было, но я нашел там этот кристалл. Будь мне нужен блестящий камешек, я бы обратился к Ювели. Ты должен был доставить мне Эйхард. Это кристалл мегаскопа, чародеи, которых ты держишь в темнице, смогут из него что-нибудь извлечь. Ну, хоть какая-то будет от них польза. Не того я ожидал, но ладно, ты заработал свои деньги. А теперь извини, мне пора вернуться к делам. А когда ты последний раз мыл голову? Завали хлебало что? Куда прешь, приблуда? Грамоту покажи Грамоту? Какую грамоту? Такую, что подтверждает, что ты не чародей Без нее в Новиград не войти, не выйти У меня нет такой грамоты Тогда дальше ходу нет Следующий Постой как грамоту-то получить? Сперва делаешь пожертвования в пользу церкви. Потом за тебя должны поручиться трое. Этого пропусти. Вот его документы. Что? А откуда? Не твое дело. Давай на пост. Привет от Сиги Ройвина. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. А ну пошел отсюда. Да-да. Ну Очередной приблудой стимею. А когда ты последний раз мыл дом? Смотри! И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, говорил... А денежка какая-нибудь Я приводит с тобой силу вечного... Держи Здесь крутишься, ревизкий бродяга. Я знаю, как спасти Лютика, но сперва надо найти Дуду. Сначала скажи, что ты придумал. Наш Доплер воплотится в Менги и отдаст приказ перевести Лютика в Аксимфурд. Тогда у нас появится шанс его отбить. Гениально! Но как ты собираешься искать Дуду? Ты с ним дружила. Знаешь, где он может скрываться? Доплеры скрываются не где-то, а в виде кого-то. Обычно, когда у него были трудности, он пропадал. А на следующий день появлялся по другом обличении. Но в тот раз он не вернулся. Нужно как-то убедить Дуду выйти из укрытия. Может, удастся оставить для него весточку у друзей или у людей, которым он доверяет? Сомневаюсь, что Дуду дружил с кем-то, кроме Лютика и трупа и Ирен Ренар. Он целыми днями торчал на сцене или в зрительном зале. То есть он любит бывать в театре? да. Собственно, я удивлена, что он не пришел к нам. Он вполне мог рассчитывать на помощь Лис. Если актеры готовы помочь. Конечно. Достаточно упомянуть Дуду. И Рен и ее трупа очень ему обязаны. Можно попробовать воспользоваться представлением. Если вплести всю же пьесы сообщения для Дуду, возможно, мы выманим его из укрытия. Замысел неплох. Только парой стров тут не обойдешься. Кроме того, ты и правда думаешь, что Дуду сейчас убивает время, посещая представления, которые знает наизусть? Так что ты предлагаешь? Мы должны написать целую пьесу. Что-то новое, громкое. То, что сразу привлечет внимание Дуду. Важнее всего – хорошее название. Об этом должен весь город говорить. Если хочешь, можем приняться за работу прямо сейчас. Можно приступать к пьесе. Есть мысли насчет сюжета? Ну, собственно… Самое важное – передать Дуду, что ты защитишь его от ублюдка. И что мы хотим спасти Лютика. Послание должно быть ясным, но его надо вплести в повествование. А значит, нам понадобится соответствующая сценическая структура. Понимаешь? Более-менее. Этого достаточно. Теперь найдем соответствующую форму выражения. Нужна современная увлекательная история. Может, о повестских кондотьерах? О, знаю! Лоренцо Молова. Прекрасный, но безжалостный разбойник. И Доплер, который обвел его вокруг пальца. Теперь Доплер должен скрываться и может рассчитывать только на помощь друга, ведьмака. Который, в свою очередь, готов на все, чтобы спасти свою дочь. Нет, возлюбленную. Хм. Как тебе? Хороший замысел. Ты думаешь? лоренса Молло, да. Хотя нет. Подожди. Есть! Мы поставим историю о Йоже из Эренвальда. Тайное венчание, проклятие, жестокая королева, часы бьют полночь. Но... И все видят его лицо. Чудовище хочет похитить княжну поветку. Его велят казнить, но тут появляется ведьмак. И все кончается хорошо. Так, решено, да? Ты хотел что-то сказать? Мы должны придумать хорошее название. Это даже важнее, чем сама история. У меня уже есть несколько мыслей. Может, ты выберешь что-нибудь? И ты правда учтешь мое мнение? Конечно! Мы же соавторы. Я просто руковожу. Пока у меня две мысли. Избавление Доплера и заменник спасенный или триумф ведьмака. Что тебе больше нравится? Пусть будет избавление Доплера. Так короче, а значит проще запомнить. Есть только одна проблема. В истории о оповете и заколдованном еже... Нет доплеров. Не страшно. Заменим ежи на доплера и все получится. Главное передать мысль. Ведьмак приезжает и спасает доплера, ясно? А -а -а. Хорошо. Это будет комедия? Я, собственно, думала о драме, но если ты хочешь что-нибудь полегче, решай, и я начну писать. Пусть будет комедия. Хорошо, в таком случае я берусь за работу. А ты сядь где-нибудь в углу, почитай или там подумай, ладно? Хорошо. Эй, Геральт, какая рифма к слову «ведьмака»? А, а Молчи дальше. Будь у нас больше времени, я бы сделала из этого маленький шедевр, но... Но времени у нас нет. Главное, передать сообщение для Дуду. Сообщение? Я думал, ты вставишь в текст что-нибудь вроде «Приходи в зимородок» или... Ну это совершенно не подходит к характеру моей пьесы. Ты же написала ее специально для того, чтобы выйти на связь с Дуду. Ну хорошо, вот как ты себе это представляешь? Понятия не имею. Мы узнаем его по шраму или будем импровизировать. Сперва отнеси текст, мадам Ирэн. Знаешь, где ее искать? Ее труппа выступает в переулке Мясников. Потом присоединяйся к нам, бывай.